Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Анцупов и, насколько многие из вас знают, я вместе с каналом Сансара оказываю помощь Галине Анатольевне, то есть я сопровождаю сделку по купли-продаже недвижимости. И меня многие спрашивают, а какие документы я запрашиваю у продавца, а как я проверяю объект недвижимости, как проверяю самого продавца. Чтобы ответить на все эти вопросы, я и решил записать этот ролик поэтому досмотрите его до конца информация в нем крайне полезная и поможет каждому кто собирается осуществить сделку во первых вы должны понимать что при покупке загородного дома земельного участка да и квартиры проверяется первое как сам объект недвижимости второе сам продавец что касается непосредственно объекта недвижимости вы должны проверить чтобы сделку осуществлял именно собственник чтобы не было залогов, обременений и так далее. Делается это следующим образом. Во-первых, вы просите у продавца, либо можете заказать сами выписку из ЕГРН. Очень полезный документ. В данной выписке будет указано, кто собственник, с какого числа, на каком основании, есть ли обременения, размеры земельного участка, размеры дома, размеры квартиры. То есть информация, которая вам поможет. Определиться в этих моментах. Во-вторых, у собственника вы можете попросить выписку из ЕГРН по правоприемству, то есть о переходе права собственности. Есть, скажем так, более расширенный вариант выписки, которую может заказать только собственник, где будет указано, кто в какое время на каком основании владел данным объектом недвижимости. Для чего это делается? Крайне важно понимать, какие сделки были до нынешнего собственника. То есть, если вы, например, смотрите, что в определенный период времени, там, в течение месяца дом или квартира сменила трех 4 собственников, это уже наводит на какие-то мысли о каких-то мошеннических схемах, потому что вы сами должны понимать, что такая частая перепродажа – это редкое явление, и если она была, то это уже наводит на определенные подозрения. Дальше вы должны понимать, что если, например, есть приватизация, это также определенные риски, потому что, например, лицо, отказавшееся от приватизации, но это связано с квартирами в пользу других лиц, получает право пожизненного проживания в этой квартире, то есть пожизненной регистрации. И это нужно обязательно понимать. Дарение также, такая сделка, которая меня, например, периодически смущает, потому что, например, родственники умерших дарителей очень часто эти сделки пытаются оспорить. Это все нужно видеть, это все нужно анализировать. Эти выписки заказывайте обязательно. Также обязательно попросите архивную выписку из домовой книги. То есть у нас есть домовая книга, где показано кто зарегистрирован на сегодняшний день, а есть архивная выписка, где показаны все лица, которые там были зарегистрированы. Но самое главное, там есть графа, которая показывает по какой причине эти лица были выписаны. Так вот, если там написано, что лицо было выписано, например, по той причине, что уехала в места не столь отдаленные, здесь есть риски, что лицо вернется и через суд свою регистрацию будет восстанавливать. Это все нужно знать, это все необходимо в обязательном порядке анализировать. Теперь что же касается проверки самого продавца. Первое. Если продавец, человек преклонного пожилого возраста, я крайне рекомендую запросить доказательства того, что человек дееспособен. То есть это выписки, справки из наркологического и психоневрологического диспансера, которые будут показывать, что он там на учете не состоит. И многие, кстати, даже не ленятся и запрашивают выписку из медицинской книжки, медицинской карты, чтобы понимать, что у человека действительно нет никаких заболеваний, особенно связанных с психикой, на основании которых там, родственники, наследники в дальнейшем все эти сделки побегут оспаривать. Второй момент, который вы должны проверить по продавцу, эта информация у нас открытая. Во-первых, вы должны зайти на сайт судебных приставов и проверить наличие у него исполнительных производств. Вы должны зайти на сайт арбитражных судов, мой арбитр, посмотреть, нет ли отношений него банкротных процедур, не подали ли на него заявление. Ну и, и сайты судов общей юрисдикции по месту его регистрации также желательно проверить. Для чего? Потому что если у человека есть долги, если у человека есть достаточно большое количество судов. Это говорит о том, что, во-первых, он ведет себя как-то недобросовестно, учитывая наличие такого большого количества на него поданных исков. А во-вторых, есть риск того, что кредиторы, которым он должен денег, подадут на него в банкротство. А банкротство – это такая замечательная процедура, при которой оспариваются все сделки за последние три года. И сделку по купли-продаже вашего дома – могут оспаривать в рамках этой процедуры. Оно вам нужно? Я думаю, не нужно. Соответственно, эти моменты у продавца необходимо запрашивать. Ну естественно, не должно быть долгов по коммунальным платежам, не должно быть э, долгов по налогам, то есть все эти справки берутся и предоставляются, и проверяются. Последняя немаловажная история, это находится ли человек в браке или нет. То есть проверяйте его паспорт, Попросите в ЗАГСе взять выписку о составе семьи. Для чего это делается? Ребята, у нас на сделке с объектами недвижимости необходимо согласие второго супруга. Если этого согласия не будет, ну, во-первых, рост Росреестр может эту сделку не пропустить, а во-вторых, даже если каким-то чудом он ее пропустит, а такое бывает, второй супруг, муж или жена, могут ее оспаривать по причине того, что своего согласия на отчуждение они не давали, а по закону обязательно должны давать. Соответственно, если есть муж или жена, нотариальное согласие на сделку. Если нет, доказательство того, что человек в браке не находится. И это очень важно. Все эти документы как раз таки по делу Галины Анатольевны я буду запрашивать, я буду проверять. Следите, я думаю, покажу весь процесс от начала до конца, как оно проверяется, как исследуется. Потому что, если вы помните сюжет, мы уже хотели купить один дом, но после того, как скинули список документов, продавец отказался его продавать без объяснения причины. То есть я на человека наговаривать не хочу, может быть у него были иные причины, может быть ему не понравилось, то, что эта история освещается достаточно публично, но факт остается фактом. После того, как мы ему скинули список документов, которые я озвучил, Человек от сделки отказался. Возможно, что-то было с объектом недвижимости не так. И мы Галину Анатольевну уберегли от каких-то необдуманных шагов. Ну, именно для этого я и присутствую в этом проекте, чтобы от этих шагов человека уберегать. Сейчас же тот объект недвижимости, который мы рассматриваем, который она рассматривает и который ей понравился, вы его могли видеть в последнем ролике Сансары, имеет тоже свои нюансы. Дело в том, что дом, который там поставлен, он не зарегистрирован. То есть он построен, он очень неплохой, но на учете не стоит. Для тех, кто не знает, у нас имеется дачная амнистия, она сейчас, кстати, продлена. И в упрощенном порядке, если сделка пройдет удачно, если все все одобрят, и если Галина Анатольевна даст на то свое согласие, мы этот участок купим, и дальше в упрощенном порядке мы будем данный дом ставить на учет подачной амнистии. Я думаю, тоже весь процесс от начала до конца я вам покажу. Поэтому, друзья, следите, подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить новые ролики, в том числе и про историю Галины Анатольевны. Ставьте лайки, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч!